Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Сергей, и вы на канале Дивный сад. И в этом видео я хочу вам показать, каким образом я буду сажать в стаканчики орехи. Я заказал орехи 4 сорта. Орех сердцевидный, варайт, вот такой вот. Он. Здесь вот видно, не видно. Потом заказал орех грецкий, байер 2. Все орехи из Канады. Потом заказал карию вешки, тоже канада, вот такие вот у нее семена. И заказал орех черный грим 108H, вот только крупные орехи. Так вот выглядит. И сейчас я буду... Я подготовил стаканчики, также для них, для каждого сорта. Уже наклеил название, дату высадки, чтобы потом не потеряться. И вот в эти стаканчики я буду их сейчас сажать. Землю вот эту я готовил, такую же, это такая же земля, как я готовил землю для павловнии. То же самое, то есть то, точно такой же состав. Видео об этом есть на канале, можете посмотреть. Ссылку я оставлю э, здесь в видео, сейчас увидите. В правом верхнем углу. Ну сейчас мы приступим к посадке. Беру горшочек уже подготовленный, беру орех. Вот один из орехов, пока ехал ко мне, уже начал проклевываться. Вот здесь, вот, наверное, видно на видео, да, уже открывается. Мы ну, усаживаем, сажаем. Так, проливаем стаканчик водичкой. И я, честно говоря, сажаю в первый раз, но... Я так думаю, что это то же самое, то же самое, те же самые косточки, которые я до этого уже сажал уже несколько лет. Просто сверху кладу сюда и присыпаю немножко землю сбоку. Вот так вот кладу, вот таким вот образом в землю. Как в природе. В природе он просто, я так полагаю, падает и лежит специально его никто не сажает ну вот таким вот образом я его оставлю и все ну, сейчас расскажу про орех грецкий Байер 2 зарубежная форма отобранная вблизи митчелла антария канада деревья этого сорта урожайные выносливые с хорошей устойчивостью к грибковым заболеваниям орех крупный овальный с хорошо выполненным ядром легко корится. Оптимальный зона морозостойкости для сеянцев 5B и теплее. Можно пробовать в зонах 4-5. Ну вот таким образом примерно выглядит. Наполовину они заглублены. Вот. И таким же образом я делаю следующее. Следующий у нас идет сердцевидный. Сердцевидный это он, красавец. Берем. И вот так я прикрою его. Орех сердцевидный врайт. Орехи среднего крупного размера, с ядром очень приятного вкуса. Выход ядра 31%, орехи легко колются. Деревья сорта очень урожайные, крепкие, выносливые. Рано начинает вегетацию, может повреждаться возвратными заморозками. Оптимальная зона морозостойкости для сейнцев это 5 b и теплее. Но можно пробовать в зонах 4-5А. Все, с сердцевидным я закончил. Следующий у нас это кари вешки. Это вот это. У меня меняем стали Приступим к посадке карии, все то же самое, также полузаглубляем. Карий овальной вешки. Орех небольшой, но с тонкой скорлупой. Высоким выходом ядра до 54 процентов и легко колется. Одна из лучших форм по выходу и легкости извлечения ядра. Другое преимущество – раннее созревание. Конец сентября – начало октября. Кария вальна наиболее подходящий для климата средней полосы России. В Северной Америке культивируется как плодовая культура и потребляется пищу аналогично пекану. Зона морозостойкости для сеянцев 4Б и теплее. Можно пробовать в зоне 4А. Так, с карией я закончил. Убираем ее ящик. Ну и остался орех черный грайм 108 h вот он такой крупный такой достаточно тяжелый все то же самое делаем орех черный грайм 108 h плодовая форма ореха черного с высоким потребительским качеством успешно выращивается в антария канада орехи крупные с хорошо выполненным ядром Деревья урожайные. Оптимальная зона морозостойкости для сеянцев 5b и теплее. Можно пробовать в зонах 4 5 а В идеале конечно, сразу сажать в открытый грунт. На то место, в котором он будет расти постоянно. Но у меня пока в данный момент такой возможности нет. Поэтому я использую промежуточный этап посадки. Это сначала в стаканчике, потом я пересажу в большие 7-литровые горшки. И уже после, как они подрастут, посмотрю, может быть, осенью я пересажу в открытый грудь уже на постоянное место. Ну вот, все. Ну на этом все. Я завершу посадку. Вот таким образом это выглядит все. Здесь 12 штук. Здесь 4. Всего 16. 4 на 4 16. И сейчас завершающий компонент. Это небольшой парничок. Я беру еще один такой же контейнер, в котором они находятся. И просто вот так вот сверху их закрываю. И оставляю помещение в, в теплом создать им большие комфортные условия для прорастания вот таким образом все прекрасно за счет контейнеров выходящих из контейнера они держатся все вот в таком виде я буду проращивать естественно но раз в сутки необходимо будет открывать проветривать и так далее на этом все если вам понравилось видео ставьте лайки если есть какие-то вопросы, или может вы сами тоже проращивали и что у вас получилось, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, на нем будет очень много интересного. Я буду показывать и рассказывать, каким образом я буду высаживать, их уже пересаживать в 7 литровые горшки, потом буду пересаживать в открытый грунт, каким образом я их буду закрывать, готовить к зиме, чтобы они спокойно пережились в нашем регионе и дальше росли и потом в процессе радовали нас своими вкусными орехами. На этом все, пока.